И вот наши фаразурки. 8 штучек из 11. Значит, ну, что, хоть ты? Ну, забивай, и сокрушка прячется. 8 штучек. Все живы, здоровы. Одного лапки кривые были. Но были резиночкой подтянуты, через неделю потерял резинку. Из вылупишься потерь нет. А три яйца замерли. Ну, от таких интересных событий это хорошо. Да пробегитесь вы хоть немного-то. А, теперь другой угол. Забрали. Придется закрыть, а то они так боятся. Вот они сидят, и я сижу. Так что все бегают, все нормально, все хорошо.